Привет! В этом уроке я покажу как добавить сэмплы и звуки в FL Studio. Итак, вы скачали сэмплы, для того чтобы в дальнейшем вам было проще с ними работать, нам нужно создать специальную папку на компьютере. Заходим в мой компьютер, выбираем любой диск, главное чтобы не системный. И создаем там папку сэмплы. Закидываем туда сэмплы, которые вы скачали. Заходим в FL, открываем Options, затем файловые настройки. Нажимаем на папку и указываем нашу только что созданную папку с сэмплами. Закрываем настройки и открываем внутренний браузер. Нажимаем обновить браузер и видим в самом низу нашу папку с сэмплами. Можем открыть и увидеть наши сэмплы. Все, теперь эта папка всегда будет там. А при скачивании других сэмплов просто закидывайте их в папку которую мы создали на компьютере. И не забудьте после этого обновить браузер в FL если он запущен. Ставь лайк если было полезно. Крутых миксов вам, пока.